Трансляционный слайд, да? Дорогие друзья, всем доброго здравия. Добрый день, добрый вечер. Сегодня с вами Рой Сота, Ольга Павелинец и Владимир Шумовский. У нас сегодня будет еще один вебинар на вопросы-ответы, часть вторая, развитие регионов будем освещать. Поэтому пишите свои вопросы, мы будем на достойные вопросы отвечать. Сейчас хочу проверить связь. Ребята, нас слышно, видно вам? Поставьте плюсики. <говор> угу. чтобы наш да технический отдел видел что если что-то исправит ага. здорово очень приятно если вы напишите кто из каких городов и стран мы с Владимиром из Ройсоты находимся в Сочи Угу. Читаем ваши города. Очень здорово, приятно. Практически вся Россия. Угу. И даже не только Россия. И Запад, и Юг. Да, немножечко подождем, чтобы побольше людей зашло, и будем начинать. Пока мы вас всех приветствуем. И вкратце будем проговаривать, в принципе, какие есть вопросы что хотелось бы людям увидеть, услышать. Важно понимать, что основа всего, что мы создаем, — это культура, культурные отношения, взаимодействие и развитие. Будем говорить о процветании, о благополучии, каким образом, но уже с привязкой к конкретным технологиям, к конкретным вопросам, которые каждого из нас волнуют и беспокоят, каким образом мы с этим будем справляться, почему те или иные проблемы возникают и так далее. Напомню, у нас проблем нет, мы создаем задачи, их решаем и, соответственно, на определенные вопросы просто грамотно находим ответы. У нас для этого есть все необходимые ресурсы, есть ученые, есть руки, есть головы, есть красивые девушки. Мудрые есть... мужчины. Благодарю, точно, точно. На самом деле всем этим, Полны все наши регионы, и наш базовый концепт, культурный концепт – это единение народов, единение родов во имя блага, во имя сотрудничества, развитие и процветания нас, наших родов и наших детей. Ну и, конечно, тех, кто даровал нам эту жизнь, нашим родителям и людям, которые нас окружают, поддерживают. Поэтому прежде всего мы будем освещать именно эти направления и все, что с этим необходимо, и все, что с этим связано. Да, а я хотела попросить нашу техподдержку, ребята, пожалуйста, в чат. У нас открылся новый канал Ройсота, информация о нас. Вот, выложите, пожалуйста, ссылочку, потом выложите ссылочку на чат Ройсота. Рой труд. Также, где можно заполнить анкету на участие в Ройсоте, плюс мой телефон. Мы ну, в течение вебинара будем постоянно это выкладывать, чтобы у вас была эта информация. вот И также ссылки на YouTube Моносоты и на сайт. Ну и при этом, конечно, готовьте свои вопросы. Скоро у нас будут очень интересные дополнения. Мы будем рассказывать фактически не только, как мы видим наше развитие, но и, соответственно, подключать людей, которые хотели бы тоже участвовать, у которых есть красивые, интересные предложения, которые имеют уникальный опыт, уникальные знания, технологии и так далее. И так далее. Сразу проговорил, что на самом деле очень много предложений с разных регионов. Регионы будут развиваться совершенно различные будем создавать определенные технологии взаимодействия наших селений с теми городами и поселками, которые их будут окружать, будем всячески поддерживать фермерские направления, да и вообще трудовой народ. Ну и, конечно, будем поддерживать и передавать свои технологии, обучать. Будут специальные курсы для обучения инновационным технологиям и по энергетике, и по различным строительным технологиям, ну и я надеюсь, в скором времени точно так же будет и по транспорту. Так что на самом деле у нас очень много чем есть поделиться. А я хочу добавить, у нас идет, скажем, уже полным ходом оплаты и собеседование, вот собеседование, как известно, провожу я, чтобы обезопасить вас от мошенников и ну, оплаты ну, прошли правильно, скажем так, да? Вот а могу сказать сразу, что очень много звонит хороших людей, а почти все проходят собеседование, молодцы, потому что звонят очень много осознанных людей, очень приятно. Хочу вас поблагодарить, что вы есть, вы все так волнуетесь, переживаете, я вместе с вами тоже хочется это воплотить в жизнь этот проект, да? и с хорошими людьми, потому что, возможно, это только с осознанными, высокоосознанными хорошими людьми. Я хочу передать слово Владимиру по поводу культуры, потому что это особое внимание в нашем проекте к этому. Благодарю. Угу. Точно. Вот. На самом деле мы говорим с вами не только о том, чтобы приобрести жилье, решить какие-то жизненно важные вопросы и так далее, и так далее. Речь идет прежде всего о том, что мы с вами будем сегодня формировать свою жизнь. Мы будем формировать то, что нам необходимо для нашего развития, для взаимодействия и так далее, и так далее да? для роста, для развития. Поэтому прежде всего то, что мы хотели бы прежде всего передать, это возможность э, получения технологий, получения необходимых знаний для того, чтобы мы э, совместно с вами могли формировать те или иные вопросы. Но ну, прежде всего, это жилищные вопросы. Да? Опять-таки, когда мы говорим о жилье, мы четко с вами понимаем, что нам нужно иметь культуру общения, культуру строительства. То, что сегодня э, делают, скажем так, наши строительные организации, да, перемешивая бетон, э, тяжелыми автомобилями, э, скажем так, из дорог делая вот то, что происходит и так далее, и так далее, то есть все мы знаем, что такое стройка. Да? Вот э, в нашем понимании э, стройка – это не то, что у нас сегодня происходит а в нашем понимании прежде всего это экологически чистый процесс вот так же как э, росток пробивается сквозь землю да? при этом нет никакого грохота нет никакой грязи строительной нет никаких каких э, нюансов которые мешали бы окружающим э, при развитии того или иного растения правда так э, неужели мы не можем создать такую технологию которая действительно могла бы гармонично, тихо, спокойно и в гармонии с окружающим миром формировать те или иные строения, те или иные постройки. Поэтому, естественно, мы будем прежде всего говорить не только о культуре общепринятой, а прежде всего о культуре взаимодействия, прежде всего о культуре взаимоотношений. И это будет гармонично связано и вплетено в ту нашу естественную жизнь, которая будет нам э, приятна, во благо и во здравие. Вот эти моменты, прежде всего, вот этот контекст, мы будем вкладывать в каждое наше э, наполнение э, теми или иными вопросами, те или иными задачами и так далее. Но вот один из таких моментов, а вот часто задают вопрос по праву собственности, да, но давайте поймем, вам нужна собственность или вам нужно только право. Тут очень много вопросов, которые на самом деле заданы, ну, мягко выражаясь, некорректно, причем с подачи юристов, да, юридической системы, которая извращает суть, да, посмотрите просто, что такое юрист в базовом понимании, да, в толковом словаре, то есть это лжец. Вот так вот, если четко говорить по аббревиатуре конкретных направлений. Да? То есть мы берем, никого не оскорбляя ни в коем случае, да, мы просто берем конкретный контекст словаря Анализ. и анализируем, что же это такое. Да? Просто возьмите те моменты, которые вот корень слова и так далее, и так далее, да? грамотно подойдя к этому вопросу, наша самая главная задача грамотно подходить систематизировать и констатировать факты, и собирать их. Вот это и есть культурный подход. Поэтому э, те, кто попытается сказать, что вот там какое-то оскорбление, еще что-то, это все махинации, не надо в это влезать. Потому что Да, и, и провокации и так далее. То есть человек безграмотно просто выливает то, что у него накипело, или от страха, или еще что-то, да, и вот это вот все начинает крутиться. Поэтому мы не должны бояться никаких вот таких нюансов, вопросов, которые будут заданы безграмотно. Давайте просто корректировать те или иные вопросы в виде конкретных задач, в виде конкретных фактов и просто их анализировать. Сухо, четко, конкретно. Да, так же, как это делает любой технарь. Есть цифры, есть абсолютно конкретные формулы, вот, пожалуйста, конкретные выводы, конкретные ответы на поставленные грамотно вопросы. Соответственно, когда мы говорим о праве собственности, естественно, у каждого будет право однозначно. Более того, у нас будут специальные правовые курсы внутри каждого сообщества. Мы будем рассказывать, какое местоположение занимает тот или иной участок какие есть плюсы, какие минусы, где какие земли, какие грунты, где могут быть какие-то нюансы, связанные, например, с, с подземными водами, с оползнями, с проседанием грунта и так далее, и так далее. То есть весь полностью анализ будет даваться. Но, естественно, для того сообщества, которое уже у нас собралось. Чтобы не было такого, что мы проделали 99% труда, в этом направлении, а потом кто-нибудь захочет этим делом воспользоваться, просто потому что мы корректно и грамотно помогаем людям, людям сначала осознать информацию, да, полностью ее проанализировать еще раз и только после этого войти, а не как у нас сегодня обычно, давайте последний билет, вот-вот последний день и так далее. Нет никакой спешки. Мы строим свою жизнь без спешки в спокойном режиме. Поэтому никаких махинаций не надо допускать. Поэтому никаких, никаких вот таких моментов, что человек еще не понял, но ему уже надо бежать, только осознанно все делаем. Осознали, поняли, есть вопросы, задали. Глупый вопрос тоже нужен для того, чтобы он ну, скажем так, вывел человека на осознание, что это был не глупый вопрос, а просто он не так понял что-то или просто еще раз захотел что-то уточнить. Скрытый. Поэтому, пожалуйста, задавайте любые вопросы, корректные, но не от страха или попытки себя как-то пропиарить, да? а именно вот то, что для души, для своей жизни, вот для себя интересно действительно. Поэтому, пожалуйста, задавайте любые вопросы, глупых вопросов не бывает. Мы в любом случае на них ответим, но именно в то время, когда придет тот момент. Потому что многие вопросы мы, естественно, будем раскрывать только для тех людей, кому они адресованы. Это этика, мы с вами должны это понимать. Поэтому как только формируются определенные наши сообщества, определенного селения, Конечно же, эти вопросы будут корректно, полностью подготовлены. Мы будем собирать для этих сообществ определенные вебинары, будем полностью расписывать, какие есть варианты и так далее, и так далее, да, и, соответственно, уже готовиться к взрослой жизни, то есть к формированию, созданию нашего сообщества, нашей Земли и так далее, и так далее. Поэтому все права будут защищены в полном объеме. Земля Сразу скажу, будет оставаться общий, то есть это будет как кооперативная собственность для того, чтобы элементарно никакой редерский захват не мог повлиять на взаимодействие и оперативную работу нашего поселения, наших селений и так далее. Это надо четко понимать. Опять-таки, будет возникать достаточно много вопросов, а почему так, еще раз отвечу. Это уже когда собирается сообщество, в сообществе будет круг, который будет решать все. И этот круг будете представлять вы, каждый из вас. Голос каждого человека будет не только учтен, но и практически решающим. Для того, чтобы не было потом каких-то ну, нехороших вещей, и чтобы люди и доверяли друг другу, и помогали друг другу. Поэтому будет сделано все для того, чтобы у вас не оставалось каких-то подвижных вопросов. Может, Это так? то, что касается документов. Я хочу как раз по этому моменту добавить, да, по поводу вопросов и так далее. Вот сейчас даже пришел вопрос, да, некорректный. Сколько человек уже проплатили участие? Ребят, ну... Мы же не рекламная компания, понимаете, мы не делаем проект, чтобы быстрее там и больше продать, и то есть само просто, ну, скажем, ну, взаимное уважение должно быть. Мы не будем отвечать на эти вопросы, Там мы не рекламная компания. Конечно. А, более глубоко. То есть, когда я провожу собеседование, я объясняю, что те, кто оплатил, после 23 февраля будет чат оплативших. Вот этим людям более конкретно и будут раскрываться более глубоко вопросы, будут формироваться группы по направлениям, по вашим интересам, да, и уже, скажем, по вашим интересам будут ответы. Зачем там, допустим, всем людям ответы на все вопросы, да, то есть если человек там хочет заниматься образованием там или еще что-то. То есть не нужно себя захламлять даже просто информацией, да, скажем, все идет четко, все идет по плану, все хорошо. Поэтому, пожалуйста, пишите нормальные вопросы, да, этика, культура и уважение. Мы же не лезем в карман кому-то с целью спросить, а сколько у тебя денег в кармане. да? Но это некорректно. Соответственно, а сколько уже проплатило или не проплатило? Да, формируется сообщество, причем не одно поселение. Поэтому, в принципе, я думаю, что этот процесс будет проходить достаточно долго, не один год. То есть наша задача, на самом деле, выстроить и решить жилищные вопросы, ну, не только в России, но и во многих других странах. Но, естественно, будет определенное повышение цен просто для того, чтобы ожидающих было поменьше, да, вот, Но ну, если человек просто уже принял решение, но при этом, а, пусть тут пороманится, вот пусть они проплатят, а я тут последним забегу. Поймите, тут последних и первых не должно быть. Если мы беремся, решаем свой вопрос, то мы решаем его. И это как на праздник, повторюсь. Здесь не надо быть последним на празднике. То есть если вы ожидаете праздника в своей жизни, создаете свой дом, это ваш подарок, который вы сами себе делаете. Вы делаете этот подарок своим близким. Так зачем ожидать, когда вам сделают подарки да, и так далее, а вы потом, может быть, ну это ну как-то некорректно, да и потом вы сами у себя крадете тогда вот это счастье взаимодействия, радости, да, событий ярких и так далее. То есть, ну, зачем приходить на салют, когда он закончился, правда? Ну, давайте все-таки мы понимать что на праздник надо не к концу подходить, а все-таки к началу. И потом, ну, надо понимать, что мы стараемся, чтобы все были в равных условиях. Поэтому, естественно, mm -hmm. рост цен, это не рост цен, потому что он идет, а потому что у всех будет проманиться. и, соответственно, чтобы это было все, все в одинаковых условиях, чтобы никому точно. не было обидно. То есть это только из взаимного уважения это было сделано. А можно я еще зачитаю как раз вопрос для Владимира? А вопрос от Артема. Вопрос к февральскому вебинару. Скажите, пожалуйста, как зарабатывать в проектах Моносота, если какая-то доступная схема заработка в проектах Моносота? Расскажите, как действует схемы по заработку в проекте Ройсот. Благодарю. Это как раз это, Ройсот, труде. На самом деле, да, у нас очень много направлений. И я, наверное, начну именно с того, что у нас есть такие направления, Которые связаны с акциями, с заработком, но в том числе, естественно, и для людей рой труд. То есть, если мы говорим о том, что человек вложил 19 тысяч, то у него появляется возможность участвовать вот в этих проектах. То есть он первым и основным, основная возможность его. Это вкладываться именно в те проекты, которые связаны с жизнедеятельностью, с жизнью человека, с непосредственно самыми главными его потребностями. Это питание, продовольственная безопасность, трудовые какие-то направления, сельскохозяйственные, например, выращивание овощей, фруктов, ягод, соответственно, различные агронаправления, связанные с хранением продуктов с заморозкой, да, например, там, переработкой, полуфабрикатами. Естественно, это оздоровительные программы, когда мы понимаем, что нужно сегодня помогать людям восстанавливать здоровье после того, что у нас натворили многие врачи, да, и так далее, и так далее. Да и, в принципе, сегодня, к сожалению, та, э, тот климат, который создается в тех же городах, да, но, ну, мягко выражаясь, не способствует здоровому образу жизни и так далее. Поэтому вот эти моменты, конечно же, они будут очень востребованы э, в наших э, поселениях. Э, и мы должны понимать, что наш, наше село дает возможность да, эко-селения. Это не просто вот то село, которое мы привыкли видеть э, на картинках там или которые ужастики нам показывают э, в фильмах различных, а это инновационный город, причем инновационный город повышенной эффективности. Комплекс. Да, это именно комплекс э, культурных, э, грамотно выстроенных э, систем, которые помогают работать друг другу и взаимодействуют грамотно. То есть фактически это органы единого организма. И э, важно, что мы понимать должны, что это наши трудовые места, это наши возможности, и понятно, какой бы мы суперкомплекс ни сделали, все равно без трудовых рук, без наших светлых голов ничего работать не будет. Поэтому, естественно, когда мы создаем эко-поселение, мы говорим в первую очередь о том, что это наши трудовые места, это наше развитие, это наше взаимодействие. И самое главное, мы прежде всего взаимодействие повышаем эффективность, повышаем эффективность друг друга, повышаем эффективность всего селения в целом, повышаем эффективность взаимодействия с теми или иными регионами и поселениями, городами, близлежащими и так далее. Почему? Но в первую очередь мы будем являться прежде всего поставщиками экологически чистых продуктов. У нас будут свои оздоровительные комплексы. У нас будут туристические центры для взрослых, для детей. У нас будут образовательные различные системы, которые будут позволять людям э, приумножать те знания и корректировать их в лучшую сторону, чтобы они были полезными, важными и востребованными. То, что сегодня, к сожалению, является очень большим дефицитом. И, и один из моментов, Наши дети должны четко понимать, чем они будут заниматься завтра, послезавтра, что у них есть будущее, что они не останутся безработными, что их не выкинут с работы, что у них есть свой дом, что не придет люминальная полиция и не отнимет у них детей на органы и так далее. И так далее. Да, мы должны эти вещи четко понимать. А это сегодня уже не сказки, сегодня это уже, ну, скажем так, крик души очень многих людей. Поэтому здесь... Мы говорим не только о взаимодействии, но и взаимной защите, и взаимном процветании, и взаимной поддержке, взаимном, взаимопонимании единомышленников, людей, с кем приятно и хотелось бы общаться, людей старшего поколения, которые готовы и хотят делиться своим опытом, а, к сожалению, уже во многом и не с кем. Потому что, с одной стороны, молодежь как-то не интересуется многими вещами, которые действительно представляют колоссальную ценность и для оздоровления и так далее. А сегодня привыкли задавать вопрос «какой? А сколько мы на этом заработаем? А в чем наша выгода? Как можно задавать такие вопросы, когда мы говорим «это ваше здоровье?» А в чем выгода? А это же ваша любовь. А в чем выгода? Это же ваши дети». А выгода-то в чем? Понимаете? То есть вот эти моменты мы должны с вами все-таки корректно разграничивать. И люди, которые задают подобные вопросы, ну, наверное, должны все-таки сходить подучиться или, ну, по крайней мере, не входить в наш круг, потому что мы на эти вопросы отвечать не будем. Если человек этого не понимает, если у него в крови этого нет, то, ну, наверное, ну, это не наш круг. Пусть он где-нибудь там подучится, посмотрит со стороны ну, ну может во... Да, мы эти вопросы воспринимаем как провокация на самом деле. То есть человек начинает задавать те вопросы, на которые он не хочет слышать даже ответ. То есть он просто провоцирует. Поэтому мы как бы разбираемся в психологии, поэтому мы не будем отвечать на такие вопросы и даже общаться с такими людьми, потому что ну, настолько понятен проект, настолько понятна выгода для, ну, слово выгода мне даже не нравится, процветание да, да? для самого сообщества для будущего, для планеты, и то есть вы будете, если вы хотите думать только об этом, скажем так, да, но вы будете обеспечены всем, и вы, и дети, и внуки, то есть мне очень нравится вот этот момент, хочу вернуться, скажем, <laughs> таким насущным вопросом, как дом и энергия, да, вот просто тоже как раз задали вопрос здесь по поводу этого а, Ирина задала, за 7 тысяч призм если собственное собственное независимое энергоснабжение? Вот я хотела вам передать этот вопрос. Как раз. Конечно. Дело в том, что на самом деле мы с вами говорим о том, что мы живем в мире энергии. И давайте это четко понимать. Когда у нас на улице ветер, мы говорим, ой, как холодно, ветер там и так далее, да, рвет провода. Так простите, а кто создавал такие технологии? Зачем нам технологии, которые при плохой погоде являются опасными и могут вообще лишить нас энергии? Солнце, ой, какое жаркое солнце, надо что-нибудь, это тоже энергия. Холод, это тоже энергия. Разница потенциалов между холодной средой или жаркой средой и землей достаточно велика. Вода, волны, ураганы – это все энергии. Поэтому мы должны четко понимать, что мы живем среди энергии, которые с нас, ну, мягко выражаясь, ну, скрывают от нас это, да? определенные круги для того, чтобы на нас зарабатывать. Да? Вам нужна энергия? Конечно, нужна. Но ну, тогда плати. И управлять. И управлять таким образом нами абсолютно точно. Поэтому на самом деле мы говорим о том, что энергии в десятки, в сотни раз больше, чем мы способны вообще использовать. Для отопления дома, для освещения дома, для работы каких-то приборов не нужно такие колоссальные объемы энергии, которые вырабатываются нашими станциями. Поэтому она просто закапывается в землю, она за копейки отдается кому не лень. Посмотрите, сколько энергия стоит за рубежом, наша энергия, которую мы продаем в Китай. Да, приблизительно в 10-15 раз дешевле, чем то, что платят наши пенсионеры за квартиру, за квартплату. Посмотрите, я не буду даже озвучивать эти цены. В интернете и в СМИ этих материалов вполне достаточно. Разумный человек это сразу поймет. В разы дешевле. Да? Посмотрите, сколько стоит у нас топливо и в других Странах СНГ. Просто вот так сравните, пожалуйста, и задайте вопрос, почему у нас это каким-то образом мы добыли, перевезли, туда отдали. У нас это стоит в полтора, два, то и три раза дороже. Почему? И так далее. Это все махинация. Давайте это четко понимать. То есть это кому-то надо для того, чтобы нас просто опустить ниже плинтуса и сказать, ну а что с дурачками, они же платят, ну и пускай платят. Они же сами ничего не могут сделать. Так вот мы можем. Можем. Потому что это наши технологии. И то, что нам рассказывают, что японцы что-то изобрели, китайцы изобрели, бред. Не надо мне рассказывать сказки. Я 25 лет пытаюсь найти хоть одного японца, который что-то нормально изобрел. Или китайца. Не было таких изобретений. Поэтому вот эти моменты нам нужно четко определять. Поэтому первое, о чем мы говорим, конечно, наши трудовые места, наши институты, наши различные агропромышленные комплексы, все будет создаваться благодаря именно этим направлениям. Первое основное направление, повторюсь, это акции, акционерные системы, которые, в кавычках, конечно, да, которые позволят нам, формировать те или иные сообщества промышленного, агропромышленного направления, то есть это то, что решает именно жизненно важный вопросы. повторюсь, да, это прежде всего направления, связанные с продовольственной программой, с питанием, с выращиванием растений и так далее, и так далее с туризмом, образованием, оздоровлением и так далее, вот это, весь кластер, важно понимать, что все это мы имеем возможность вкладывать в какую-то одну точку, то есть появилось какое-то сообщество, мы, соответственно, в наше сообщество вкладываем эти ресурсы для того, чтобы действительно это стало реализовывать, те программы, которые мы туда закладывали, и, соответственно, чтобы у нас с вами появилась, ну, достаточно хорошая выгода, выражаясь нехорошим языком. Поэтому, когда мы с вами говорим о том, что есть еще и 28 тысяч монет, это прежде всего э, уже промышленное направление. Когда мы говорим о инновационных технологиях, когда мы говорим о том, что мы формируем уникальные системы, которые позволяют работать в мировом тренде развития. И, соответственно, это наука, это химические производства экологические, химические производства, это промышленные производства, это строительные технологии и многое-многое другое, что с этим связано, в том числе и с энергетикой и так далее, и так далее. Более подробно, опять-таки, повторюсь, мы это будем обсуждать отдельно в каждом поселении. Следующие моменты очень важные. То, что вот это все дает возможность достаточно высокой доходности и работы. То есть это фактически как бы вторичный парамайнинг того, что у нас сегодня происходит. Да? То есть э, те возможности, которые нам будут давать технологии для развития и стабильности, в том числе экономической стабильности, стабильного роста, стабильного развития нас, наших детей, наших близких. Следующий момент ⁇ это прежде всего так называемая франшиза. То есть на самом деле это право на развитие регионов. Когда мы говорим о праве на развитие регионов, мы говорим прежде всего о том, что это осознанные, грамотные люди, которые формируют те или иные площадки, земельные наделы, где можно было бы создавать те или иные поселения. И наполняют именно вот этими акционерными направлениями, которые решали бы жилищные, продовольственные, производственные, промышленные и многие другие вопросы. Естественно, не на пустом месте. То есть имеющий вот эту франшизу, он, во-первых, формирует сообщество, которое хотело бы в этом, в этом участке жить. Во-вторых, это человек, который грамотно сможет сформировать концепт развития этого сообщества, да, так называемый бизнес-план. В-третьих, человек четко должен понимать, что это люди, которые будут заниматься определенным видом деятельности, а точнее определенными видами деятельности, помимо тех акционерных направлений, которые будут туда внедряться. И так далее, и так далее. То есть фактически это, с одной стороны, очень ответственный, но очень почетный э, труд, Э, осознанных людей, причем достаточно э, ну, высокого уровня, которые действительно готовы на себя взять такую ответственность. Потому что мы должны понимать, что точно так же они будут взаимодействовать и с другими э, селениями, поселениями, поселками, городами, администрациями и так Сами. далее, и так далее. Конечно. То есть мы не говорим о том, что мы запираемся и где-то вот начинаем... Э, внутри поселений что-то делать, огораживаемся какими-то высокими стенами. Ни в коем случае. Мы говорим о взаимодействии, мы говорим о развитии регионов, а не о внутреннем каком-то кипячении какого-то продукта. Поэтому очень важно, чтобы мы с вами прежде всего понимали, что у нас с одной стороны есть очень много интересного и сладкого. То, что, то чем хочется поделиться с людьми, то, чем хочется поделиться с теми, кто действительно в этом нуждается, ну и, конечно, развивать это в себе. Но мы должны также понимать, что будет достаточно много тех, кто захотел бы это просто отнять. Поэтому давайте четко понимать, что, с одной стороны, мы э, формируем сообщество, которое готово поделиться, готово приумножать, готово создавать красивые, интересные вещи, но определенным образом э, формируя и систему безопасности, да, систему защиты на базе культуры, на базе взаимодействия с другими э, родами, с другими народами, с другими народностями, э, с людьми, может быть, э, других э, каких-то э, культур, да, можно сказать так, но при этом, чтобы мы находили общий язык и не боролись, а взаимодействовали, чтобы не было никакой вражды и не было никаких э, э, стычек, что вот что-то мы не поделили и так далее, и так далее. Поэтому очень многие вопросы мы будем решать в содружестве и... Да, хочу добавить к этому момен моменту, что говорил Владимир, что наш проект вне религии, вне политики. Просто многие задают вопросы, там, построить храм, там, еще что-то, какие-то моменты. То есть это будет... в сами люди определять в своем поселении, да, мы ничего людям не навязываем, абсолютно. То есть мы вне религии, вне политики, ни, ни под каким там, никаким флагом, никакой партии. Ни в коем случае. Да, мы действуем, не мы только во благо человечества, во благо нашей матушки Земли. Поэтому культура для нас это самый главный флаг. Именно в гармонии нашей. с природой. Вот, и я хотела еще озвучить вопрос, хотя на него есть ответ на самом деле, да, но... Скажем, я сама родилась на Урале, поэтому озвучу этот вопрос. Галина задает, Владимир, расскажите, ваши конструкции выдержат ли на наши уральские 40-градусные морозы? Действительно, это вызывает улыбку. Дело в том, что мы рассчитывали наши конструкции специально для Арктики до минус 80. Поэтому наши конструкции как раз-таки выдерживают. Вкратце поясню. Дело в том, что у нас несущие элементы не выставлены наружу, они стоят за обвесами внутри, поэтому они имеют двойную защиту и при этом не, не собирают конденсат, как обычные дома. Поэтому здесь, во-первых, исключено гниение, исключено промерзание и так далее, и так далее, а тем более, чтобы налить где-то скапливалось так же как и конденсат. Да? Поэтому, э, повторюсь, э, плюс-минус 80 это фактически как термос. Это система, которую можно, в принципе, при, при, при минус 10 отапливать одной-двумя свечками на 20 квадратных метров. Поэтому системы очень надежные. Э, материалы сегодня все для этого существуют, и все необходимое для, для этого у нас есть. Более того, мы с вами именно это будем создавать сами. У нас есть для этого не только технологии, но и оборудование. Поэтому минус 80 мы выдержим легко. Плюс к этому любые ураганы, да, ураганы, ветра и так далее, это скорость ветра 100-150 км в час максимум. Наши конструкции и наши обтекатели конструкций рассчитаны на 350-380 км. Вот. Ну, некоторые могут сказать, что внутри урагана или смерчи там сверхзвуковые, это локальные нагрузки, которые тоже рассчитываются достаточно легко и точечно. Поэтому эти моменты тоже учтены на сверхзвуковые волны. Это тоже есть. А сразу еще один вопрос в эту же тему. Из какого материала несущие элементы облицовка вкратце? Знаете, вот прям хочется сказать на этот вопрос. Понятно, что Владимир может на него ответить еще раз. У нас есть чаты после 23 февраля для оплативших, то есть это для тех людей, кто уже серьезно к этому проекту относится. И более подробно мы будем отвечать в этих чатах уже непосредственно с людьми. То есть, потому что сейчас мы не понимаем, серьезно вы ну, относитесь к этому Конечно. проекту, или вы просто задаете вопрос, ну, как бы, скажем, вот так... На этот вопрос отвечу немножко по-другому. Дело в том, что у нас будут подготовлены, опять-таки, для тех, кто у нас живет уже в селениях, ну, в смысле, уже готов, уже э, сформировал, оплатил и уже собрал определенное сообщество, э, для них будут отдельные конструкторы подготовлены, именно компьютерные конструкторы. Где каждый из вас будет знать не только количество материала, состав материала, экологическую цель, ценность материала и так, далее, и так далее, но и сам собрать или перебрать ту или иную конфигурацию, те или иные планировочные решения и так, далее, и так далее. Все материалы, повторюсь, экологически безопасны. То есть ни при горении, ни при нагреве, ни при охлаждении, ни при распиловке они нанести вред здоровью не смогут. Поэтому этот вопрос как бы э, будет обсуждаться индивидуально, но в двух словах это стопроцентная экологическая безопасность. Ребята, еще раз говорю, все нюансы э, обсуждаются именно с людьми, которые уже оплатили, с ними более глубоко раскрываются эти вопросы. То есть я не буду сейчас озвучивать эти вопросы, которые вы пишете, но мы их собираем в отдельное скажем место и потом их озвучиваем людям. То есть мы на них на все всегда отвечаем. И еще один момент. Дело в том, что у нас несколько вариантов конфигураций и несколько вариантов домокомплектов по материаловедению. Поэтому материалы будут и из базальта, и из металла, и из LVL-бруса и так далее, и так далее. И в каждом поселении люди будут сами принимать те или иные решения, на базе каких материалов, что мы создаем. Но в принципе, естественно, будут базовые Элементы и базовые домокомплекты предложены каждому. По поводу, сразу же вот прислали сейчас вопрос, если оплатила, после общения в спецчате и обсуждения, нюансов разочаровался, можно будет выйти? Да, можно, мы выкупаем вашу долю сами. Конечно. То есть первые где-то десять лет вы не сможете там собрать домик, уехать и так далее, то есть поселение будет выкупать ваш домик, ваш участок, то есть если человек ну, не прижился, не ужился, там какие-то моменты, мы технологии ну, не выпускаем. из. Конечно. Да, потому что это инновационные технологии, более того, за ними охотится весь мир. Тут очень много интересных моментов с продолжением, о чем мы будем говорить внутри наших селений. И, соответственно, здесь очень большие и хорошие перспективы. Поэтому, естественно, просто так раздавать домики налево-направо мы не будем в ближайшие годы. Это будет все собственностью наших селений нашего сообщества, для того, чтобы мы развивались, чтобы мы процветали, и чтобы мы действительно э, понимали, что мы передадим своим детям, и что у них есть будущее. Да, а, смотрите, еще такой милый вопрос. Будут ли велодорожки в поселении? Обязательно, более того, у нас будут еще и подвесные велодорожки в поселении, и обычные велодорожки в поселении, и водные велодорожки в поселениях. Поэтому здесь будет очень широкий круг э, возможностей э, как перемещения, так, соответственно, и, пере, и ну, развлечения, или э, там, вид спорта и так далее. И так далее. Э, у нас есть очень интересные технологии, посмотрите, пожалуйста, кто не видел технологию Strauss, в принципе, там точно так же будут продуманы специальные подвесные дорожки, велодорожки, которые могут быть и в электроприводе, ну, работать на электроприводе, и на ножном приводе. Очень много интересных ноу-хау там включено. Но, опять-таки, более подробно, это только для тех, кто у нас уже будет в кругу, формировать те или иные вопросы, и, соответственно, когда уже будет все формироваться для тех или иных селений, мы с вами будем это все обсуждать. А так, конечно, мы будем предусматривать на многие десятки километров, а может и сотни километров, такие велодорожки, потому что скорость таких велосистем подвесного типа ну, предусматривает где-то вот 40 до 60, а может и 80 километров в час. То есть такие велодорожки будут намного эффективнее, чем сегодняшние электрички, чтобы вы понимали. Но они будут, естественно, индивидуальные. Mm -hmm. <с и> Тут сразу При... просто идут еще звонки параллельные, чтобы еще один чат сделать. <с и> вот mm -hmm. При этом мы будем говорить еще и о решении транспортных вопросов и энергетических. Поэтому это тоже один из очень таких важных аспектов, потому что как энергетика, так и транспорт сегодня, к сожалению, мягко выражаясь, в непонятном состоянии находится. То есть вроде как транспорт должен развиваться, да, но исходя из того, как за последние 20-30 лет развился тот же телефон, да, с обычного дискового в кнопочный, а из кнопочного вот -вот в уже мобильный, а с мобильного да, уже... Фактически вот смартфоны и так далее, телевизор на телефоне и так далее. А, а вот что-то с транспортом как-то непонятно. То есть он пытается, конечно, развиваться, но как-то вяленько. Ну а строительство вообще не развивается, по сути. Да? Вот давайте просто сравним развитие строительных технологий за последние 50 лет. Но как-то вот ноль, просто ноль. Да? А, транспортных технологий. Выходим, слушаем, везде одно и то же. Что в метро, что на вокзалах. Транспорт повышенной опасности. Да? Молодцы, ребята, хорошо поработали. То есть для, массового, для массовой перевозки, скота, извиняюсь, да, у нас транспорт повышенной опасности. Ну а зачем такой транспорт тогда создавали? Кто создавал транспорт повышенной опасности? Да? Ну вот такой вот интересный вопрос. Поэтому, когда мы создаем транспорт, мы говорим о том, что он безопасный. Когда мы создаем энергию, энергетические комплексы, энергосистемы, мы говорим тоже о безопасности. И самое главное, что э, это то, во что будут играть наши дети, формировать э, концепт э, «Наши дети». Ну и, в принципе, не только дети, но и мы с вами, и, наверное, и наши бабушки, дедушки и так далее, но в нашем смысле, да? Владимир, ответьте как раз по этой теме на вопрос. Не из этого чата еще задавали люди, что часто задают, ну, не имея, образование в этом вопросе, но я думаю, что нужно ответить. Все знают, что вот эти старые ветрогенераторы, они... Вредны. Да, да, абсолютно точно. То есть, ну, мягко выражаясь, это сделано не для здоровья, а для уничтожения. То есть, мы понимаем, что обычный ветрогенератор, вентилятор, да, так называемый, вот, он, мягко выражаясь, вырабатывает две составляющие: низкочастотные и высокочастотные. Но чтобы было понятно, низкочастотные это когда постоянные такие удары идут глухие, да это чувствуется на расстоянии там, километра, двух, трех. Поэтому в Германии четкий запрет на эти генераторы, их разбирают и перекидывают. Ну, а у нас собирают эти запчасти и привозят к нам. Ну, говоря, что это новые технологии и так далее, и так далее. Да, видите, уже у нас в Краснодарском крае тут, на Урале уже стоят и так далее. То есть э, это просто отмывание денег и уничтожение населения. Потому что ну, первое, о чем мы говорим, это низкочастотные колебания, да, то есть это страх, то есть это паранойя, то есть когда человек, в принципе, долго не может находиться в спокойном состоянии, Психи, испытывая, система, да, такие. то есть это психологически хорошо, по большому счету. Угу. А что происходит с животными? Ну, животные начинают выть, бегать, прыгать и так далее. А, да, то есть, ну, просто животные не выдерживают таких нагрузок и сходят с ума. То есть они могут покусать своих хозяев, там, и так далее, и так далее. Хотя раньше такого не происходило, например. Вот. То есть это психические нарушения прежде всего. То есть животное воспринимает эти удары как некую, некое состояние опасности на уровне землетрясения, чтобы было понятно, откуда это все идет. Да? Когда же мы говорим о высокочастотных колебаниях, то то же самое происходит на уровне клетки. То есть это частота э, работы нашей клетки. И, соответственно, клетка перестает делиться. Иммунитет пропадает, раны не заживляются и так далее, и так далее. То есть, грубо говоря, жучки и паучки больше размножаться не могут. Ну а вслед за жучками и паучками и человек. Поэтому, чтобы было понятно, э, при наличии таких генераторов, Жизнь, ну, мягко выражаясь, вымирает. У кого возникают вопросы по этому поводу? Ну, во-первых, при грамотном подходе вы найдете эту информацию, исчерпывающую в интернете. Но самое главное, просто посмотрите о законах во Франции, в Германии. Почему их запретили? Почему их уже пять лет демонтируют? Почему там, где стояли эти генераторы, ничего не растет? И никто не живет? Ну и так далее, и так далее. Да, так, для общего развития. Поэтому, когда мы говорим о генераторах, когда мы говорим о строительстве, когда мы говорим о транспорте, мы говорим о культуре. Культура – это прежде всего наша с вами безопасность. Культура – это прежде всего жизнь. Наша с вами жизнь. В гармонии, в содружестве, миролюбии. Вот это очень важно понимать. Но это не значит, что надо позволять себя уничтожать. Давайте грамотно подходить к тем вопросам, которые все-таки задаются. Задаются жизнью. Ну и, соответственно, не только жизнью, но и окружающими сообществами. И для этого у нас есть с вами технологии, к которым надо опять-таки культурно подойти, как к той же технике безопасности, например. Да? К тем же вопросам, которые необходимо решать при образовании, при оздоровлении и так далее, и так далее. Поэтому прежде всего, когда мы говорим о культуре, мы говорим о том, что мы желаем вам быть здоровыми, желаем вам быть разумными, желаем, чтобы ваш род продлевался и жил в здравии э, и развитии. И самое главное, что чтобы у вас было грамотное и культурное взаимодействие, чтобы вы не находились одни, чтобы у вас были друзья, чтобы у вас были соратники, чтобы вас окружали те, с кем вам действительно хочется проводить время, с кем вы хотели бы общаться, с кем вы готовы были бы воспитывать своих детей. Или просто сходить в баню, или просто элементарно у костра посидеть, в лес сходить. Да? То есть быть в гармонии с природой, а не просто, вот как у нас сегодня с утра до ночи бегаем на работу, а выходные лишь бы отоспаться. Ну а зачем тогда работать? Вот мы сегодня говорим о развитии. Давайте понимать, что мы говорим о развитии в контексте эффективности. Правда? Давайте вспомним, сколько у нас, помните, да, как один мужик двух генералов прокормил. Помните сказочку в школе? Так вот, сегодня один предприниматель, 187 паразитов, не буду уточнить каких. 187. О чем это я? О паразитах? Нет. Я говорю не о паразитах. Я говорю о эффективности. О нашей с вами эффективности. О наших новейших технологиях. Которые уже не 187 паразитов могут прокормить. А 200-250 наших соратников. Понимаете? То есть мы говорим о том, что в тысячном сообществе достаточно только 100 человек, чтобы трудилось, ну хотя бы там несколько дней в неделю, и они будут кормить и позволять развиваться целому сообществу в тысячу человек. А если тысячи человек будут заняты интересным для себя и для своего развития делом, представляете, как оно процветать будет, каким потенциалом оно будет обладать. Скольким помочь мы сможем, сколько, скольких мы сможем спасти и оздоровить. Когда действительно мы с вами сформируем сообщество, которое будет помогать этому миру быть здоровым, красивым, процветающим. И это уже не сказки. Это же все в наших силах. Почему мы этим не пользуемся? Поэтому прежде всего я считаю, что у нас есть все необходимые ресурсы, для развития, процветания и взаимного доверия, взаимного э, благополучия. Ну и естественно, чтобы мы с вами все, что нам нужно, все, что нам дано, э, направляли во благо, во благо нас, наших детей, нашего окружения и достойных людей, и людей, которые нуждаются в этом. Это же в наших силах. Да, я хочу добавить, потому что эту тему очень часто задают, и опять же, понимаю то, что Владимир сейчас говорил. А, то есть это уже давно есть, да, просто время воплощения сейчас пришло, да. Мне вот очень нравится этот образ, что ракета, вот она запущена, да, двигатель уже запущен, и нужно только успеть туда запрыгнуть, да. То, то есть это уже вот сейчас происходит. Это не просто там какое-то каприз там или еще что-то, если вы осознанные люди, вы должны понимать, что это очень жизненно важно не только для нас, а для нашей планеты, да, если вы не безразличный человек, то вы знаете, что происходит с нашими озерами, лесами, океанами, там, землей. землей, да, то есть уже ну, дальше некуда, воздух, да, то есть мы уже сами скоро все начнем есть пластик, ГМО там и все остальное, то есть никто сейчас не даст гарантию на это, да. Вот. И заканчивая этот вопрос, хочу задать а, тоже ну, интересный вопрос. Пусть он будет такой приземленный, скажем так, да, но в то же время очень интересный. А, говорилось об автономности обеспечения дома ну, в Ройсоте. Да? С электричеством понятно, а как с водой и канализацией? Можно хотя бы чуть-чуть осветить эту тему? Конечно. Конечно. На самом деле мы живем ну, в таком райском уголке в России, где очень много воды. Мы с вами живем не в пустыне. И э, с водой здесь все в порядке. Понятно, что одни, одной фразы я не смогу ответить на этот вопрос. Но я могу сказать, что в принципе в 90% э, тех земель, которые в принципе вот, э, у нас... Э, существуют в России, везде есть либо подводные, подземные озера, либо реки и так далее, и так далее. Понятно, что многие реки отравлены. Понятно, что э, есть определенные экологические моменты, которые нужно учитывать. Но у нас все технологии для того, чтобы у нас была чистая вода, есть. Естественно, у нас будут свои водозаборники. У нас будет своя безопасность для воды, чтобы никто ее не отравил. да. Мы будем пить фактически воду, ту, которую можно пить прямо, без фильтров практически. И все необходимые технологии для этого есть. Более того, у нас будут специальные экологические службы, которые будут брать определенные заборы, ну и вообще говорить о экологичности тех или иных сырья, материалов, воды, земли, продуктов и так далее, и так далее. Поэтому, естественно, мы с вами будем этот вопрос решать в первую очередь, потому что это наше здоровье, это наша безопасность. Поэтому вода и земля, естественно, всегда будут проверяться на чистоту, и мы будем выбирать там участки, где это будет в достатке и с хорошей перспективой. Это обязательно. При этом... Хочу сказать, что у нас с вами будет множество различных направлений, которые будут решаться, может быть, неоднозначно. Поэтому для всех наших селений, для нашего сообщества будет создан устав, уклад, по которому мы будем взаимодействовать. И это будет то, что не будет меняться. Да, корректировки будут какие-то вноситься, но мы общим кругом, естественно, будем это все принимать. Это необходимо и это очень важно, чтобы те правила игры, которые закладываются изначально, были справедливы, понятны, доходчивы и приняты всеми. Потому что все мы хотим быть здоровыми, все мы хотим процветания, все мы хотим э, так или иначе счастья. И эти моменты надо учитывать. Это естественное желание и это естественная потребность. Другое дело, что у нас это украли. И есть возможность это вернуть, создать. Это все в наших силах. Поэтому давайте быть счастливыми, давайте быть здоров, будем здоровыми, ну и естественно, любимыми. Я думаю, это... Я да. Думаю, да, я хочу озвучить вопрос, потому что несколько раз уже озвучивали. Ребят, мы отвечали на других вебинарах, видно, что вы просто их, наверное, не смотрели. Есть ли варианты подсобных строений? Вопрос. Веранда, теплица, гараж, сарай. Где посмотреть цену? Как будет выглядеть разделение участков плетень, чистокол, штакетник, сетка? Ну, ответ на самом деле очевиден, наверное. Да, чистоколом yeah. вряд ли от друзей, мы будем загораживаться, да. Колючей проволоки тоже там не будет, уверяю. Ну, по крайней мере, между соседями. Плетение, возможно, да, вот. Да, да, то есть, опять-таки, это, во-первых, вы решаете сами. Во-вторых, будут определенные системы пермакультуры. Поэтому, скорее всего, это будут какие-то зеленые ограждения. Живая искрепная. Но, опять-таки, повторюсь, это вопрос не к нам. Это вопрос к вам. Как вы решите, как вы захотите, какой дизайн выберете? Это вы сами будете решать. Вы все дееспособные, вы все красивые, умные. Зачем вы перекидываете то, что вам принесет радость? Вы же будете это сами создавать, свой уют на своем участке. Вот как вы договоритесь со своими соседями, так вы и будете. Нужен вам забор, поставите. Не нужен, да не нужен, так и не нужен. Вы поймите, это свободно, это совершенно други, другое отношение между людьми. Здесь не будет того, что вот там на 5 сантиметров ты ко мне залез. ты да понадобилась тебе грядка, да слава богу. Завтра этот же сосед принесет мне морковку. Или еще что-нибудь, или поделится яблоками. Это не вопрос, что его яблоки упали на мой участок. Так чьи это яблоки? Ну не будет никаких вопросов. Ну глупо это. Понимаете, это вот детский сад, который не надо разводить. У нас от добра идет все, да, от души. От изобилия, да. И по поводу веранды, теплицы, гаражей, сараев и всего этого, да, конечно, вы можете это делать. Единственный как раз момент, вот еще до этого был вопрос, будут ли ездить машины, которые сейчас по поселению? Скорее всего, нет, по двум причинам. Ну, во-первых, мы с вами понимаем, что если у вас пришла машина, ну, может там что-то подтекать, масло там, антифриз, что? еще что-нибудь, ну, бог его знает, да, и это все будет просачиваться в землю, куда, в колодец, в вашу воду, а мы потом будем думать, откуда это что, а человек будет оправдываться, а у меня там машина все нормально и так далее, вот не нужно создавать условия, чтобы человек один оправдывался, другой просто чего-то не предусмотрел, он вроде и не хотел ничего дурного, но так получилось. А сказать как бы и боится и так далее. Но все мы знаем, ну, взрослые люди, понимаем, какие ситуации могут быть. Зачем это провоцировать? Поэтому все машины, как грязную обувь, мы оставляем за воротами. Естественно, под охраной, естественно, там будут свои паркинги и так далее, и так далее. Но мы должны четко понимать, что перемещение по поселению будет легкое перемещение будет, наверное, на каком-то транспорте, да, там сегодня очень много электрического транспорта, те же самокаты, самокаты те же могут быть, например, на подвесной системе и так далее, поэтому перемещаться будет легко и во время дождя, и во время снега, и во время мороза, и так далее, и так далее, и все это будет комфортно. И лошадке. И на лошадках можно, да, то есть... Вариантов достаточно много. Вы поймите, вы сами будете формировать ту среду, которая будет вам близка. Поэтому, естественно, к конструктору можно прикрепить любой конструктор, тем более так как элементы унифицированы. Поэтому можно приделать гараж, можно приделать там что угодно. Но опять-таки в контексте того устава, который вы сами примете. Экологичность, да. Поэтому важно, чтобы вы не нанесли при этом какого-то ущерба, вреда, не побеспокоили своих соседей. Не нанесли вот этот разнобой. Поэтому, конечно, можно будет все, что будет вами принято. Да. Возможности технические, технологические более чем широкие. Как раз еще задают вопрос по поводу мастерской. Можно ли сделать мастерскую у себя на участке? И по поводу что когда оплачивается номинация дом, и еще плюс свое дело, что это не в доме свое дело, а на конечно. специальном месте. Это отдельная площадка, конечно. Вы поймите, вот у вас маленький ребенок, вы только с трудом его уложили, он только угомонился, и здесь ваш сосед начал, например, косить мотокосой да, э, траву. Или кузнец что-то там. Или скучилось. кузнец начал забивать. Почему мотокоса? Ну, вы знаете, да, сколько она выделяет газа, да, и какой там запах идет, бензина. То есть ребенок приехал для того, чтобы дышать бензином, для того, чтобы срезать траву, и вот этот вот шум, ну, как от дрели, да, или кто-нибудь будет что-то пилить бензопилой, или еще что-нибудь, вот это нужно слушать. Люди приехали отдыхать, может быть, жить, ну, в смысле и жить, и отдыхать, и нормально проводить время. Почему нужно нарушать вот таким образом среду жизни и обитания? Естественно, для этого должны быть какие-то отдельные помещения, для этого должны быть какие-то профессионально оборудованные участки. И это будет именно так сделано. То есть если вам нужно там что-то распилить, расколоть, да ради бога, но это там, детская площадка, прекрасно, это там, для того, чтобы не было вот этого взаимо, взаимного раздора, что кто-то помешал, а я теперь вот на зло сделаю, ну и так далее, как это часто бывает. Вот не должно быть этого, не надо делать, создавать такие предпосылки. Поэтому это будет учитываться и это будет в том числе и на виртуальных площадках разыгрываться, чтобы прежде чем создавать, мы с вами это отыграли, проговорили, попробовали. И вот тогда уже внедряли. Я как раз хотела затронуть эту тему, потому что пришел на это тоже вопрос, будет ли школа в поселениях, да? То есть это один из таких любимых моих вопросов, потому что мы еще делаем проект «Рой -гений». Это как раз связка, и там идет обучение и детей, и то есть будет обучение взрослых, естественно, но поначалу. То есть то, что Владимир говорил, это будет сначала виртуальная площадка, то есть ребенок там будет изучать, где-то примерно в, в течение трех лет программу, которую он изучает да, за 10. Да? Вот, но при этом он будет своих друзей там, знакомиться да, там и смотреть. И вместо там, пятерок, двоек и троек он будет зарабатывать баллы, которые будут переводиться ну, в данный момент в призмы. Да? То есть через какое-то время он заработает себе уже на... Домик. Домик, да, то есть, то есть, и он из мира интернета перейдет в мир реальный. И по поводу школ, конечно, будет, только мы их, я уже забыла даже слово школ, что у нас будут образовательные центры, мы их так называем, да, то есть, и с, ну, начиная с малышей, потому что есть очень много хороших женщин, которые покупают сейчас и дома, и дело поселениях, да, и они говорят, мы готовы делиться, у нас очень много опыта, это очень здорово, что вот как бы люди так включаются, да, и мы очень рады, я думаю, что будет их еще больше, то есть будут заняты маленькие детки, да, то есть они будут и в семье, и им будет куда сходить пообщаться друг с другом, будет образование, да, и как сейчас говорят, будет, ну, есть институт, а у нас будут научные центры, то есть ребенок или человек уже, он не разделяя, он может себя попробовать в разной профессии, и при этом, которая уже важна в жизни. Сейчас вот как раз прочитаю вопрос тоже на эту тему. Да. Сейчас. Любой поселение сможет найти себе применение и быть причастным к жизни поселения. То есть, например, дочь заканчивает университет, эколог, но сможет себя применить по специальности на выращивание культуры еще где-либо, даже не по специальности, но вот у нас поселение. конечно Конечно, обязательно. И это очень важно. На самом деле мы же говорим о том, что люди могут найти себя в нашем поселении. И причем на достаточно высоком уровне. То есть это не обязательно быть дояркой. А мы говорим о том, что даже в наших селениях можно быть заниматься наукой, заниматься различными производственными вопросами, работать в сфере, например, агротехнического комплекса на уровне химических производств, биологических систем и так далее. Да? То есть мы говорим, в принципе, что далеко не в каждом городе будут такого уровня институты и учебные заведения. Но самое главное... Вот что Ольга сейчас сказала, благодарю, она затронула очень важный вопрос. У нас не будет возрастного ценза. Ребенок, да и любой человек, которому интересен тот или иной предмет, то или иное направление, та или иная наука, он может всецело это изучить. Он может поделиться своим опытом. Он может э, войти в семинар или в какую-то лабораторию и там э, чему то научить или чему-то научиться. Таким образом, фактически у нас нет запрета на развитие человека. То, что сегодня практически везде есть. То есть, например, э, человек прошел в школе какой-то предмет и уже даже не помнит, а сегодня он заинтересовался этим он может легко восстановить эти знания и углубить их настолько, что действительно он станет профессионалом, или там, ну, да, ур на уровне э, специалиста высокого класса, да, может быть, там на уровне докторской диссертации что-то уже создавать, просто потому что он увидел это, его э, заинтересовало это направление, и он сегодня готов его осваивать. Поэтому э, говорить о том, что сегодня интересно ребенку, и на этом закончилось образование, ну, мягко выражаясь, некорректно. Человек должен учиться всю свою жизнь. Потому что мы же понимаем, суть жизни прежде всего в том, чтобы был интерес к ней. Любознательность. Чтобы... Да. Точно, конечно. Вот этот момент очень важно учитывать. Поэтому пусть э, ваша жизнь и жизнь э, ваших близких и детей будет интересна. Что вам было интересно э, присутствовать в каждом дне вашей жизни, да, чтобы э, ваш интерес никогда не угасал к этой жизни. Вот это очень важно. А сегодня, к сожалению, это уже становится тиковинкой. Да, я хочу сказать еще раз по поводу того, что я провожу сейчас собеседование, да, наш алгоритм «Как вступить в Ройсоту». То есть сейчас вот наша техподдержка, я вижу, скинули наши все чаты, каналы, как заполнить анкету и мой номер телефона. То есть или я смотрю анкеты, я вам перезваниваю, но это, естественно, не в этот же день происходит. То есть вы заполнили, и это может и через две недели я могу вам позвонить, да? потому что очень много заявок, я их все обрабатываю. Вот, поэтому если хотите быстрее, то я даю свой телефон, в качестве гарантии, что, ну, вы не попадетесь еще на мошенника, да, сами знаете, что сейчас подделывают страницы, все подделывают, поэтому я всегда говорю, позвоните лучше сами, да, то есть чтобы у нас с вами была какая-то беседа, и мы могли, ну, как бы уже с вами быстрее решить этот вопрос, звонить мне лучше по Москве с 13 дня до 23 дня, вечер, вот, или пишите там какие-то такие вот вопросы, то есть всю информацию скинули, и, пожалуйста, звоните, пишите, я с радостью отвечу, вот, еще такой момент, хочу похвалить вас еще раз, с кем я уже разговаривала, да, то, что мне прям радует, Сколько хороших людей, интересных звонит и оплачивает. В большинстве случаев, знаете, что даже по первым звукам голоса вашего я понимаю, что вы уже прошли собеседование. И потом я вас уже даже просто слушаю, но прекрасно знаю, что я уже, ну, скажем, поставила вам плюсик, что вы прошли. То есть человек, когда осознанный, с глубоким сердцем, он, знаете, с первых секунд разговора, он делает даже посыл другой. Понимаете, да, вот. И вы, если действительно хотите вступить в этот uh, проект, или вам просто интересно, или вы там провокатор, там, или еще что-то, вы спросите себя, надо ли вам действительно звонить, да, там, или вступать в этот проект. Что может быть не сейчас, может быть, попозже, может быть, вам действительно лучше быть наблюдателем и ждать, когда это все случится, там, и так далее. Там. Ну, да, это будет дороже, много потом, да, но. Зато, там, вам зато, нравится, с гарантией. Да, зато вам нравилась эта позиция наблюдателя да, там, и каверзных вопросов. А мы все-таки берем тех людей, а мне просто спрашивают, Оля, как пройти ваше собеседование? Да просто пройти это собеседование. Нужно просто быть собой, быть человеком. Да, я задаю простые вопросы. Я, я просто говорю, расскажите о себе. Все, ваша мечта. Чем вы занимаетесь в жизни и чем вы хотите заниматься в поселении? Все, вот это единственный мои вопросы. Понимаете? Некоторые люди, конечно, звонят, говорят другие вопросы, но. Для нас это вот такие жизненно важные вот эти вопросы, да, то есть человек раскрывается в этих вопросах, и он искренне действительно говорит. Так же, как вот в нашей анкете есть вопросы про шесть соседей. Такой он вроде веселый вопрос, да, интересный, но он определяет, готов ли человек взять ответственность не только за себя, но и за тех людей, которые вокруг него. Это тоже очень-очень важный момент, потому что... Сейчас подмена понятий произошла очень серьезная, да, люди живут в городах, даже в деревнях там и везде, они здоровы с друг другом или там какие-то козни строят там или еще что-то, то есть эм, потеряна связь, да. А здесь важно быть в потоке, то есть мы должны друг друга усиливать, прям как одна большая река. Точно. То есть зачем нам новые технологии, вот эта большая энергия, вот это все? Да, мы сами должны быть этой энергией, Точно. которая будет ну, наполнять, и только так возможно какое-то изменение. Поэтому я с большой радостью жду вас. Ваши звонки пишите мне, хорошие люди, <свят> добрые, осознанные, высокоосознанные. Я с большой радостью с вами пообщаюсь, не бойтесь звонить. Благодарим. Всем здравия, всем хорошего настроения и с осознанием вершите в своей жизни чудесные поступки. Всего хорошего, до новых встреч. Доброго дня.